Я знаю, что умру, не достигнув целей, но я умру в блаженстве. Желаю вам умереть, не достигнув целей, но в блаженстве. Большинство из нас здесь, в институте менеджмента, всю жизнь стремятся к успеху, хотя бы в какой-то области. Но институт настолько хорош, что пора можно почувствовать себя посредственным. Как справиться с этим ощущением посредственности? Лучше, если вы почувствуете это здесь, потому что это так и так может случиться в вашей жизни. Это может случиться на работе, это может случиться в вашей семье. Кто-то скажет вам «ты недостаточно <laughs> хорош». <laughs> so, Неважно, скажут вам это или нет, <laughs> но я хочу, чтобы вы поняли — никто из нас никогда, никогда не бывает достаточно хорош. If, если у вас масштабные цели в, в жизни, масштабные цели в мире, вы никогда не будете достаточно хороши. Мне постоянно говорят, «Сад вы столько всего сделали, столько проектов». Я расскажу вам о своем проекте. Буквально позавчера я был на горе Чамунди. 37 лет назад я поднялся на гору Чамунди и сел там. Без всякой причины меня начал приполнять экстаз. Каждая клетка моего тела взрывалась. Когда я рассказал об этом своим друзьям, они спросили, что ты выпил, что ты принял. Это все, что они могли спросить. Когда я спросил свой скептический ум, он ответил, возможно, ты сходишь с ума. Но я знал, я открыл золотую жилу. Что-то фантастическое происходит во мне безо всякой причины. Если я просто сижу так, я прихожу в такой эксад, что 7-8 часов пролетают как две минуты. Вы замечали? что когда вы очень счастливы, время просто пролетает. Я закрываю глаза, а когда открываю, на самом деле проходит 8-10 часов. В то время я планировал... такой у меня был план. Это же фантастика. Я просто сижу, и я в полном блаженстве. Тогда я решил... в то время население Земли было примерно 5,6 миллиардов человек. Через два с половиной года я собираюсь... Я составил конкретный план действий. Я сделаю так, что через два с половиной года весь мир будет в блаженстве, потому что для этого ничего не нужно. Вы просто сидите здесь, и это происходит. Что ж, 37 лет... Возможно, мы коснулись 500-600 миллионов человек на планете, но для меня это не весь мир. Весь мир для меня сегодня — это 7,6 миллиарда человек. Поэтому я знаю, что умру, не достигнув цели, на 100%. Я знаю, что не выполню, возможно, даже 10-15% того, что хочу сделать. Но я умру в блаженстве. Я живу в блаженстве и умру в блаженстве. Лучше, если вы не достигнете цели. Это значит, что у вас великое видение. Если вы успешны, то у вас очень ограниченное восприятие жизни, похожее на запор. <laughs> Успех — это что? Я достиг успеха. И чего ты достиг? Я купил дом. И ты считаешь это достижением? Я нашел работу. Я заработал столько-то денег. Такой взгляд на жизнь похож на запор. Я хочу, чтобы молодые люди смотрели на жизнь в таком ключе, как мы можем создать что-то, на что не хватит всей нашей жизни. А что будет, если я не смогу сделать все, что запланировал? Если вы непрерывно работали, но в конце жизни так и не закончили, это не значит, что вы неудачник. Это значит, что у вас было великое видение. Вот что это значит. Желаю вам умереть, не достигнув цели, но в блаженстве. Это значит, что у вас все хорошо. Это не какой-то жалкий успех.